Итак, привет всем. Сегодня я получил новый телефон Samsung 7H. Вот так он выглядит. Полностью зеркальный металлический корпус. Для пота я уже за лапочку стал, как вы видите. Вот. И тут с нами лежит мой, да, мой бывший телефончик, теперь уже Samsung S5. Простой, без H. Вот И сегодня мы сравним, как они работают. Когда я покупал телефон, я поставил себе цель. Телефон должен иметь отличную камеру для фото и видеосъемки. Поэтому для этих целей был куплен телефон, который мог снимать в формате 4К. Уже прошло более месяца после того, как я купил этот телефон. Теперь могу с уверенностью сказать, какие у него есть плюсы, какие минусы. Итак, поехали. Вот, вот так снимает. Давайте посмотрим, как снимает S5 в темноте. Как мы видим, нет фокусировки на каком-нибудь предмете. В темноте телефон S5 0. Он не может толком ничего снять. Теперь же посмотрим, как снимает S7 H. Картинка, так сказал бы, более четкая, более светлая, фокусировка есть, но мне не нравится картинка. Просто не нравится. После таких слов вполне можно резонно сказать, да, елки-палки, ему не угодишь. Но, ребята, я вам скажу, я имею право так сказать, потому что я знаю, что говорю, и могу сравнить с тем, что есть лучше. Итак, давайте проведем сравнение. Одной очень интересная видеокамера, которая называется Panasonic. Для этого мы возьмем несколько кусочков видео, снятого с одного и того же положения, с одного и того же ракурса, камеры телефона S7H и камеры Panasonic. А теперь давайте испытаем наши камеры конечно тьмой. Поверьте на слова, в этой темноте ваши глаза чуть-чуть лучше видят. Вот поверьте мне. И что же теперь? Ставлю ли я крест на этом телефоне? Нет, ребята, абсолютно Нет. Сейчас я вам покажу, какие фотографии делает этот телефон ночью. В ту же самую ночь я сделал несколько фотографий. Сравнил опять же с теми фотографиями, которые делает мой бывший телефон, а точнее Samsung S5. Сперва я вам покажу фотографию, которую снял Samsung S7H. Сейчас вы поймете почему. Как видите, колоссальная разница вот наконец подошло время познакомиться с самой камерой пожалуйста вот внутренности видеокамеры фотокамеры и всего что связано с камерой в этом телефоне более подробно обо всех внутренностях настройках, того что умеет камера сделаю более подробно в другом видео на этой ноте буду заканчивать. Всем пока. Спасибо за просмотр. И наконец моего видео моя любимая Panasonic.